Вот эти вот три круга, это три уровня сознания, а кружочки на них называются первоосновными, то есть информационные структуры, куда мы копим информацию. Информацию о любви, о жизни, о ненависти, о смерти. И мы копим туда информацию, что есть добро, что есть зло, что есть традиция, что есть свобода и уж совсем глобально мыслящие существа прикасаются к таким первоосновам, как принципы порядка, принципы хаоса, принципы света и принципы тьмы. Нормальное сознание, как я вам уже говорила, развивает себя снизу вверх. А если брать в расчет вот эту схему, то изнутри к наружу. Сначала человек, что знает, что такое жизнь и смерть, сначала влюбляется и учится ненавидеть, а потом находит ответы на все эти вопросы. Почему любовь есть? Что? Любовь это что? Свет? Вот. Почему любовь есть свет? Да? И почему смерть есть зло? Вот эти вот связки... Любовь есть свет, любовь есть добро, смерть есть зло. Это называются жесткие сцепки, которые как раз и есть те самые убежденческие конструкции. И поверьте, если они есть в сознании, они прошиты в вашем разуме абсолютно с детства. Порядок. Это хорошо? Хорошо. Значит, все, что у вас будет иметь отношение к хорошо, будет связано с порядком. Как это разрушить? И надо ли вообще это разрушать? А зло это плохо? Вы уже боитесь отвечать мне на эти вопросы, потому что знаете, где-то тут подвох. Есть подвох, конечно, а как? как без подвоха. Но тем не менее, если жесткая сцепка есть, то все, что имеет отношение к слову плохо, будет точно так же иметь отношение к слову зло. Например, боль это плохо? Плохо, значит это зло. Смерть это плохо, плохо, значит это зло, ненависть это плохо, обратно зло. То есть это истины, которые не требуют переосмысления. Вот что такое убеждение в нашем сознании. Ценности это не только убеждения, убеждения поддерживают ценности, поддерживают их в целостности, поддерживают их в неизменности. Убеждение это понятная форма существования тебя и этого мира, в, кон... в контакте. А вот ценность это что-то очень глубинное, это что-то такое, что сознание принадлежит только ему и больше никому. У вас могут быть с вашим близким человеком одинаковые ценности, но разные сцепки. И вы никогда не договоритесь, потому что для вас любовь есть добро, а для него и любовь есть смерть. И любовь по-прежнему ценна для обоих. Просто каждый человек проходит свои этапы взросления, этапы роста, этапы наполнения. Каждый человек приходит как-то заполнить эти первоосновы в течение этой жизни, какой-то информации. Причем, поверьте, всякий раз мы приходим, предполагая, что у нас будут разные сцепки. В прошлой жизни мы заполняли свое сознание с цепкой, что любовь есть добро, а в этой жизни у нас может быть кармическая задача заполнить, что любовь есть зло. Как вы полагаете, какая судьба из этого предполагается у женщин или ну, мужчин? В личной жизни, по крайней мере, там счастья не будет. Там будут сплошные горе, разочарования, будут все негативные истории, которые только есть в человеческом направлении. И при этом это все может быть кармическая задача. Хочется с этим разобраться. Да? Со своей кармической задачей лучше не спорить, потому что если ты ее сейчас не выполнишь, все равно придется выполнять. Да? Лучше это сделать быстро, понимая в чем смысл, быстро и перейти уже к другой работе. Опять же, если ты знаешь, что это неизбежно, что этот опыт просто надо получить, ты получи, ведь его не обязательно получать на своей собственной шкуре. У человека есть разум, у него есть виртуальное пространство, у него есть воображение в конце концов, методика консолидации жизненных путей, которые на четвертом курсе, которую я даю моим слушателям, которая позволяет пережить любой опыт и не обязательно тратить на него 20 лет неудачной семейной жизни. Главное знать, зачем тебе это надо. Вот зачем это надо, это наша с вами задача разобраться на этом тренинге.